Это ты выразительно прочитал? Ну Чуть а выразительно? Брю... Чуть брымчить на улице, Фома едет на курице, Тимошка на кошке, Туда же по дорожке. Куда, фума едешь? Куда погоняешь? Сен косить. Начу тебе сено, Корову Молок кормить. Начу тебе коровы Молоко дуить. Что тебе молоко? Ребята по поить. Все что ли? <связать> Можно я прочитать теперь? Это не надо, Это, это не, не надо, ладно, это другая. <связать> стучит, бренчит на улице. Кто-то там стучит, бринчит на улице. Стучит, бренчит на улице. Фома едет на курице. Тимошка на кошке. Туда же, по дорожке. Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? Сено косить. На что тебе сено? Коровок кормить. На что тебе коровы? Молоко даить? На что тебе молоко? Ребяток поить. Толя, на что тебе сено? Отвечай. Коротко покормить. На что тебе коровы? Молоко дуить. А на что тебе молоко? Где молоко? Ребяток поить. Ребяток поить. А ребятки это кто такие? Дети. Это твои будут дети? Не знаю. Как не знаешь-то? Ну давай теперь ты с выражением прочитай. Сюр. Аня, ну, да вот что, вот. по да. Стучи, давай проля. Да нет, с не надо. Сюршит бронжет на улице. Фома едет на кувырце. Тимошка на кошке. Туда же, подоложь. Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? Сено косить. Я говорю, я же Фомата. Ну-ка, спрашивай еще раз. Куда, Фома, едешь? Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? Куда погоняешь? Сено косить. На э что тебе сено? На что тебе сено? Не на что тебе сено, а на что тебе сено, спрашивай. На что тебе сено? Корову кормить. Коровок. Коровок кормить. На что тебе коровы? Что там, что тебе сено? Мам! Деребяток кормить. Поить, поить. А, блин, все, я перепутала. Давай еще раз кричала. Да, вот смотри, вот мы с тобой сидим дома, а вдруг на улице гремит такой, как будто да. гром, да. И ты в окошко кричишь там в мне. Куда мама Нет, сначала вот это вот. Стучит, бромь, на что, блин, а, ну, брянчит, на улице. Что, Брянчит, брянчит, четко скажи. А, а ты завтра читай. Ты читай завтра. Стучит, брянчит, на улице. Хомает на курице. Тимушка на, на кошке. Туда же по дорожке. Куда пома Куда помид погоняешь? Сено косить! На что тебе сено? Корова кормить! На что тебе коровы? Молоко дает! На что тебе молоко? На рубятах поит! Давай еще раз! Стучит на улице! Нет, ты чт, стучит, бренчит на улице! Стучит на улице! Сама едет на курице!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 <связывая> потише. Ладно, потише сейчас <связывая> будет Все, мама Ну все, давай <связывая> А ну-ка, зайеньку-то прочитай, что там Куда зайенькой бежишь, куда с спешишь К медведю на свадьбу медведю. О, <связывая> что медведь женится Медведь то мне дядя, а медведица то тетка Наверное, медведь носки-то вместе складывал у него нет масков. Да ладно, нету, есть у него все? А ты сможешь сейчас рассказать наизусть? Да ладно, вот попробуй. Куда? Нас стучит, бренчит. Стучить бренчит стучит, на улицу. Помарит на культур. Куда сама едешь? А, и... в Тимошка. А, а Тимошка. А. Сначала. Стучить громчить на улице. на Блако. Тимошка. Тимошка нужно кошить, туда же по дорожке, куда погонять, куда погонять. А выражение куда делось? Мам. -а -а. Ну ладно. Куда погонять, куда погонять? Сено косить. И на что тебе сено? Коровок кормить. На что тебе коровы? Молоко давать. На что тебе коров... молоко? Ребяток полить. Найдут найду, получит. Все, что ли, рассказала да. уже? Ух ты, вот у нас какая дверь вся в розах. Вот ни у кого таких дверей нету. Ну, по крайней мере, в нашем доме я точно отвечаю. Зуб даю, головой отвечаю. Такой красивой двери изнутри ни у кого нету. Вот так вот мы выучиваем стежки, Развиваем память. Что, Толя? Что? Компьютер на один час можно. Время засеки. Мам, пока время не идет. Ну, не идет, ты его засеки. Зарубку сделай. Что? Зарубку. Ну, засеки, значит, засечку надо сделать. Значит. Мам, он еще загружается. А, он еще загружается. Он еще минут 10 будет загружаться у тебя. А что? 5 ну, короче, в пять в часов у тебя начинается твое время. Окей? Да. Тогда я тут скажу. Смотри. Игру, uh -huh. Я уже включу и курма Пошло. Хорошо. А тогда только пойдет? Да. Ну я тебе даю этот бонус 15 минут. Ну-ка покажи, как ты умеешь быстро так делать-то. Закритью. Ну-ка не знаю как. Ух ты, ух ты, ух ты. А, обратно. О, вот это да. Дай пять. Я так не умела. Это же в детстве так не умела. Понятно. Ну ты молодец. Ну-ка еще такой... раз, дочек, давай. Давай. Ова! Ова! А, а! обратно. Давай, отталкивайся. Ова! Молодец. Ну-ка покажи, как ты умеешь. Это маленько там сломалось. Это 90. Ну-ка, давай. Опа. Так у тебя ж ноги болят смертельно. Остану. Ой, ой, ой. Вот это Пошел. Куда пошел? еще я умею. Ну-ка, давай. Туалет, я сейчас свое не закончу. Он сейчас закончит, подожди, Отойди в сторонку. Давай еще раз. Да мне серьезно, у меня? Я а. Ух ты! Вот это, да, вот это, фиатки у тебя. А, а руки, вот это, да. О, вот это... Я так вообще даже в детстве не умела. Даже на уроках физкультуры я всегда трошница была. Но на на физкультуре я всегда тройки получала, у меня даже в четверть иногда выходила в педучилище. Я так страдала. Недоразвитая была. Что хочешь, Ну это вам как знаешь что прикручивается, только я с другим. Ничего себе. Вот это да. Как ты следишь? Вот это да. Как ты следишь? Как ты выпутаешься из этого, из этой путанки? Вообще у нас тут света нету, да? Надо вот это открыть, вот это вот надо. Ну-ка, она не открывается у нас. А, все затянуто, не открывается. Жалюзи надо заставить. Полутемок у нас, полумрак. Смысле? Молодец, ура, Дай респект. На... Респект и уважуха, Максим. Дай, давай. Оба, оба. Вот Дай, так, оба. давай, назад. Дай, потом... оба, оба. Не вот ну, я. не знаю, ты уже два раза брал? Не, ну, ноутбук точно ты не возьмешь. Потому что у меня претензия к тебе на 30 баллов штраф. Ну, нормально? Нормально? Максим, ты да отдохнул? Максим, ты отдохнул? ну скажи честно. Отдохнул, значит, убираешь у кошака. Нет, я.